Пять самых главных ошибок родителей, из-за которых у ребенка падает зрение. Самый распространенный дефект зрения – близорукость. Встречается сегодня у каждого третьего выпускника школы, а каждый десятый малыш достигает трехлетнего возраста с косоглазием. Причины этого разные, но большинство из них вполне предотвратимы. Главное, чтобы родители знали об этом и не допускали ошибок, ценой которых может стать зрение их ребенка. Первая ошибка. Раннее развитие помогает вырастить гения. Мода на раннее развитие ребенка часто губительна для его здоровья и может привести к заболеванию глаз. Если, конечно, родители не придерживаются основных правил. Так интенсивные занятия с ребенком младше трех лет рисованием, чтением, правописанием требуют частой смены деятельности. Дело в том, что ни нервная, ни зрительная система ребенка, которая формируется до 3-4 лет, не готовы и преждевременным развитием нагрузкам. Поэтому самая оптимальная схема занятий с детьми такого возраста – 20 минут занятий, 15 минут отдыха. Вторая и, пожалуй, самая важная причина развития проблем со зрением – во время долгих занятий глаза ребенка фокусируются на одной плоскости и одном расстоянии от объекта, а это пагубно влияет на зрение. Ведь Витилярная мышца должна работать вблизь и вдаль, и здесь совет такой – полепили с ребенком, а затем посчитали птичек за окном, заставляя таким образом глаза работать на ближнем и дальнем расстоянии. Некоторые современные мамы ничего не имеют против, чтобы их малыш осваивал планшет. Это и современные технологии, и развивающие игры. Но приучать ребенка к смартфонам с младшего возраста очень опасно. Главная опасность планшета в том, что он не зафиксирован. Все время трясется в руках ребенка. Глаз вынужден постоянно перенастраиваться и перенапрягаться. Это провоцирует раннее развитие глазных заболеваний. Давайте посмотрим правде в глаза. Развивать ребенка можно и без планшета. Ведь мы с вами как-то выросли без гаджетов. Вторая ошибка – не встанешь из-за стола, пока не сделаешь уроки. В школе через каждые 45 минут бывают перемены. Плюс во время урока взгляд переключается то на доску, то на тетрадь, поэтому целлярная мышца работает на разном расстоянии. Дома ученик сидит за учебником и час, и два, и если прерывается, то на смартфон. В итоге однотипная продолжительная нагрузка вблизи. Поэтому родителям надо следить, чтобы ребенок во время выполнения домашних заданий делал перерывы через каждый час. И лучше в эти перерывы нагружать его делами по дому. Помыть посуду, убрать в своей комнате. Пусть его глаза отдыхают. Третья ошибка. У моего ребенка с глазами все нормально. Зачем идти к офтальмологу? Частая причина потери драгоценного времени заключается в том, что ребенок не жалуется на плохое зрение, и родители считают, что ходить к офтальмологу не обязательно. Но, к сожалению, сам ребенок не всегда может понять, что у него ухудшается зрение. Например, если зрение падает на одном глазу, а второй продолжает работать с прежней остротой, то ребенок будет видеть, как и прежде, и не заметит изменений. Тем более по внешнему виду не сделаешь выводы о таких заболеваниях, как астигматизм, амблиопия, анизометрия. Это может увидеть только врач. Поэтому профилактические осмотры у офтальмолога следует проходить ежегодно, даже если вам кажется, что все нормально. Зачем так часто ходить к офтальмологу? Во-первых, чтобы не пропустить отклонения от нормы, а во-вторых, большинство глазных патологий передаются по наследству, даже близорукость. Например, по статистике, если у одного из родителей снижено зрение, то в 50% это будет и у ребенка. А если близоруки оба родителя, то вероятность, что близорукость разовьется у ребенка достигает уже 80%. Грамотный офтальмолог должен не только поставить диагноз миопия, но и стабилизировать ее, остановить падение зрения. Четвертая ошибка – это самое распространенное заблуждение родителей. БАДы с черникой, таблетки с лютеином, морковь – все это не оказывает никакого воздействия на зрительную систему. Конечно, рацион ребенка должен быть обогащен витаминами, но это не помощь при болезнях глаз. Допустим, глазная патология передалась ребенка по наследству, но наследственные заболевания БАДами и морковью не вылечишь. Последняя, пятая ошибка – бессистемное аппаратное лечение. Многие родители верят в аппаратное лечение, как в панацею от падения зрения. Но недостаточно просто привести ребенка, посидеть за аппаратным. Главное – получить адекватную и эффективную терапию, которая поможет остановить рост близорукости. Схемы лечения стандартные, но вот дети все разные, поэтому в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход. Иначе ребенка можно залечить так, что станет только хуже. Прежде чем начать лечение, следует провести диагностику всех зрительных функций ребенка. Не помешают и дополнительные обследования, например, энцефалография. Дело в том, что у внешнездорового ребенка могут быть функциональные изменения в мозге, которые в обычной жизни никак не проявляются. И очень важно увидеть эти очаги до начала лечения. Потому что среди аппаратов есть и такие, которые излучают свет или мелькают разными огнями, эти огоньки, как катализаторы, которые стимулируют мозг, могут спровоцировать у ребенка судороги. К тому же аппаратное лечение эффективно только в комплексе с медикаментозным. Современные офтальмологи используют электрофорез. С его помощью лекарство можно доставить в необходимый участок глаза. Так эффективность процедуры возрастает. Итак, теперь вы знаете ошибки, которые совершают родители. Надеюсь, видео было полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.